Тренеры таких стран, как Германия, Испания, это все время напряжение, колоссальное напряжение, той же Франции, потому что от этих команд все, что мы не в финале, это поражение. Поэтому, может, в этом напряжении не каждый справляется. А Америка сегодня, это постепенный процесс тренировочный, учебный, просмотровый, и, скажем так, выход из группы, это уже плюс. Сегодня, ну, в подходе. Может, Клинцман более, скажем так, а Следователь-тренер может более спокойный и не готовый к вот этим передрягам, постоянному давлению из журналистов и так, далее, и так далее. Поэтому каждый выбирает то, что ему удобно. Но мы видим, что показ... результаты есть сегодня по игре Америки. А то, что касается ведущих игроков, сегодня на СРИ тоже не взяли в сборную Франции. Это уже взаимоотношения тренера и футболиста. То есть или постоянный конфликт, или удобство. Да? Сегодня у них такой выбор футболистов, что легче сказать, кого не взять, вернее, легче всех взять, чем кого-то не взять на чемпионат. Поэтому я думаю, что каждый тренер, мы помним и по Испании, и по Бразилии, сегодня много бразильцев, которых не взяли. И, и в прошлый чемпионат мира Аргентина сборная, Марадона не, не взял ведущих защитников, и потом они не прошли дальше подвергся критике. Поэтому это уже не только видение, а, наверное, должны быть и футболисты на перспективу. Потому что взять всех звезд будут на замену сидеть. Кто-то же обязан. Как он воспринимает это? Один нормально, другой баламутит коллектив. Поэтому вот здесь сплав, наверное, опытных и молодых футболистов, которые будут на завтра и те, которые будут решать сегодня. И поэтому тренеры, наверное, ищут вот эти компромиссы, иногда отказываясь от звезд, чтобы не провоцировать определенные конфликты. И может у тренера сложиться отношения с какой-то звездой плохо. Поэтому, да, это удар по имиджу, но это выбор. А выбор всегда, он справедлив, когда есть результат. Не будет результата, тогда будем говорить. Видескоп, Спортивное видео.